С моей стороны все готово. Площадка получилась безумно красивая. Посмотрите, как классно смотрится, когда есть освещение. Придает атмосферу праздника, когда люди будут выходить из зала. То они увидят сразу огни, куда им идти. А здесь я их встречу уже. Ну что ж, друзья, я на месте. Вот такую вот сказку мы сотворили. Класс.